Всем привет. Краткий обзор моих колод. Видите, сердечко, Так, Тоже сделан из картона. Тут большое количество. Очень большое количество. Тоже сделано по нескольким колодам. вот собранные. 10 человек, в котором находится. Чат можно ли доверять? Можно ли доверять? Колода, состоящая из двух карточек. Можно, если есть гарантия. Можно ли доверять? Нет, не надо. Или поверь. Или проверь. Доверься лишь один. Доверься лишь один шанс дай. Поверьте нас. Можно ли доверять или нет? Поверьте, ну доверяю, да? Ой, доверяю, ну проверяю. Вот так такой. Карма, дар стихии, родня, моя мечта. Моя мечта не исполнится, если только не читать. Моя мечта исполнится, если буду действовать. Так, ситуация, момент, хобби, хобби, хобби, здоровье, колода. Здесь колоды вообще состоят именно из нескольких, и они отвечают на конкретный вопрос. Здоровье. Какое здоровье? Надо ухаживать за своим телом, делать массаж, надо соблюдать диету, водный баланс, надо пить лекарство, здание, ну на это все по назначению врача надо обследовать, друзья, анализы ставить. Надо делать упражнение, спорт, танцы, надо ухаживать, а, это уже повтор. И финансы. А, еще и защита. Защита есть или нет? Защиты нету, защита есть. Так, финансы. Надо половину денег тратить, надо работать, надо копить деньги. Да, сначала нужно их заработать, где? работать, потом копить, а потом половину денег только тратить. Итак, в виде сердечек из картона сделано. Вот они по размеру маленькие даже, очень даже маленькие. Хобби стихии полный обзор я потом буду делать показывать прям конкретно все вот прям вот так хорошо рассказывать про каждую карточку показывать вот так вот они тут их несколько тоже первый раз делала не все прям идеальные сердечки получились иди сердечки также их буду переделать родня не любят ссоры род родные находятся в ненависти надо обсуждать и разговаривать и приглашать говорить хорошие слова род родные любит, родные любят поддерживают род родные находятся в любви надо говорить спасибо за то что есть да и вообще надо с самим, самим себе самой себе говорить спасибо и спасибо окружающим благодарить говорить спасибо и говорят и говорить слова любви и вам также будут говорить слова любви так вот это самая большая колода тут сто с чем-то с чем то с вот, чем-то выглядит вот, как башенка. Вот, такой большой объем. Очень большая колода. Очень-очень прям. Тут, сделаны, тут считается она общей колодой, но тут также есть конкретные темы. Можно смотреть по конкретному определенному темам. Тут есть э, в плане в основном э, и советов, и в плане чувств любви, и также какими вы себя показываете, какими на самом деле вы чувствуете себя в душе, состоянии также, какого может быть. Тут вот много на такие конкретные вопросы отвечать. И также вот эти колоды, которые именно конкретно тоже отвечают на определенный вопрос, определенный ответ. Тут большое-большое количество, вообще большое количество чувства. Прошлое, будущее, настоящее, все это тоже можно смотреть. Также надо понимать, что либо играет, либо правду показывает. Вот тоже я их буду. Поначалу я вообще думала, что я их буду обклеивать, но когда увидела, что они все прям так одинаковые сердечки, и поняла, что буду еще делать до тех пор, пока не будут это делать. Вроде идеально получилась, да? А вот так вот если приглядеться, она как бы не совсем прям идеальные сердечки. И вообще, вы вот тут начнут угнуться, сорваться. Каждый, вот, тоненький. И, кстати, точно ответ, да или нет. Нет или да. На любой вопрос, где будет ответ, да или нет. Надо вопрос задавать именно так, чтобы было ответ, да или нет. Исполнится мое желание, да или нет. Вот. Тут конкретно на определенные вопросы. В виде сердечка я их буду также брать, переделывать. Ой, и когда уже конкретно они будут все одинаковые, прям вот красивые, я уже их буду обклеивать, обклеивать скотчем. Всем пока!